А что если я скажу, что в iOS 12 был найден баг, способный вывести ваш iPhone из строя? Не верите? Хорошо, давайте поступим следующим образом. Вы смотрите это видео до конца и выполняйте всю ту процедуру, которую я покажу прямо сейчас. Если у вас все получается, ставите лайк этому ролику и подписывайтесь на канал. Все проще некуда, согласитесь. Итак, нам с вами необходимо разблокировать наши пафосные смартфончики за овер до хрена денег. Вообще не понимаю, как можно платить за телефон 60 или 90 штук и получать такие фейлы? какой-то, но это уже совсем другая история. Оказавшись на рабочем столе, нужно сделать свайп по экрану сверху вниз, чтобы появилось окно системного поиска Spotlight. Далее активировав функцию диктовки на клавиатуре быстро, но внятно начинаем произносить слово дефис, дефис, дефис, дефис, дефис. Таким образом возникает ошибка в системе, которая приводит ваш iPhone к так называемому респрингу. Объясняю: респринг это молниеносная перезагрузка системы вашего iPhone без полного выключения устройства. Безусловно, никакого вреда или урона этот баг или эта фича к вашему айфончику не нанесет, однако поиграться с айфонами ваших друзей, да почему бы и нет, однако если вы крайне раздражительный человек и уже осведомлены о данной ошибке, просто отключите функцию диктовка в настройках на вашем устройстве. Перейдите в раздел основные, клавиатура, пролистайте в самый низ и отключите данную опцию, ну а если наоборот вы этого никогда не пробовали, включайте диктовку и произносите нужное слово. Уже завтра на канале выйдет новое видео, в котором я расскажу как ускорить любой iPhone с iOS 12 на борту, а если вам еще и этот ролик понравился, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорого, друзья! Пока-пока!